Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня понедельник, это означает, что время разбираться в теме криптовалюты. 19.00 на московских часах, и я рад приветствовать вас на нашей еженедельной встрече, которая называется Крипто «Криптобизолюция». Сегодня мы будем разбираться в очень интересной и, самое главное, актуальной теме, теме, и разбираться мы будем с человеком, ну, вы знаете, я много уже говорил, да, что этого человека я всегда рад видеть. Во-первых, ее действительно приятно видеть, это очень важно, да, потому что некоторые спикеры приходят, и вроде с ними хорошо поговорил, но как бы вот поговорил. А этого гостя всегда приятно видеть. И я уверен, что и многим нашим зрителям очень приятно видеть. У нас сегодня в гостях Анна Плешкова. Анют, привет! Добрый вечер и тебе, Сережа, и всем зрителям очень приятно. Друзья мои, сегодня мы будем с вами разбираться в теме безопасность в сфере криптовалют. Сразу могу сказать, о они очень все серьезно подготовлено, там прямо слайды и прям куча всего. И поэтому я и сразу, наверное, передам слово, только единственно сразу скажу, буду встревать в некоторые моменты, если что-то будет неясно или какими-то сложными словами, чтобы зрителям нашим разъяснять. Поэтому, Ань, тебе слово. Давай расскажи, что значит безопасность в сфере криптовалют, как себя обезопаситься и где нужно обезопаситься прежде всего. Ну, я за то, чтобы ты встревал разговор, конечно же, да, у нас формат диалога сохранится. Для начала хотела бы сказать, что я подготовила презентацию, на самом деле я ее готовила не для вебинара, а я ее выдернула из своего обучающего курса, поэтому сегодня будет очень продуктивно и много полезной информации. Тема безопасности, она очень важна на рынке криптовалют, потому что здесь идет речь, конечно, об инвестициях, о денежных средствах речь идет о денежных средствах, то мы должны серьезно подходить к безопасности, так как очень многие люди теряют свои средства. У кого-то там взломали кошелек, где-то что-то случилось с биржей, кто-то перешел не на тот сайт, отправил не на тот кошелек деньги. В любом случае, мы должны знать основные правила по безопасности, и это одна из очень важных тем, поэтому... Я думаю, чтобы вам было наглядно, видно и понятно, я включу сейчас свою презентацию и расскажу важные правила безопасности. Так, демонстрацию я включила, и я думаю, вот так вот будет хорошо видно, если мы прям так и оставим. У на самом деле день... нажать на пуск. Лучше запустить а, все таки чтобы не открыть, открыть да? да? Окей, окей, хорошо. Как скажете, просто чуть-чуть тогда не будет видно. Тут. Ну ладно, все нормально. А, перед тем, как поговорить про безопасность, я хотела бы начать с темы хранения, потому что это все очень связано, и безопасность зависит от того, где мы свои средства храним. И у многих новичков возникает вопрос, когда приходят на рынок криптовалют, где же хранить свои средства. Да? Есть биржи, да, централизованные, децентрализованные, в двух словах – Централизованная биржа – это биржа, где есть центральный орган, который, в принципе, эта бирже управляет. То есть это биржа не на блокчейне, там вам нужно создавать пароль, там логин придумывать, и вы храните свои деньги на каком-то там сервере, да, у какого-то центрального органа. Если говорить про децентрализованную биржу, это биржа на блокчейне. Это, знаете, вот если говорить про централизованные биржи, они немного противоречат принципу криптовалют, потому что криптовалюта создавались все-таки с такой идеей децентрализации, когда ваши средства никому не принадлежат, и нету какого-то центрального органа, который может закрыть, повлиять, взломать. Поэтому, если говорить про Хранение да, криптовалют, то лучше, конечно, на децентрализованных биржах, все-таки их также нужно защищать, но если вы трейдер и вам нужны какие-то торговли с плечом, маржинальная торговля, то, конечно, здесь централизованные, главное их правильно выбирать. Далее, кошельки существуют также разные, это может быть мультивалютный кошелек, где есть много разных монет, есть официальные кошельки альткоинов, альткоины, да, буду сейчас объяснять свои термины, это все монеты, альтернативные биткоину, то есть все остальные монеты, кроме биткоина, называются альткоин. То есть есть кошельки официальные для каждой монеты, есть аппаратные кошельки, есть бумажные, про некоторые из них я сегодня подробно расскажу. Аню, а можешь несколько примеров мультивалютных привести, потому что мало ли, вот кто-то не знает. Угу. Есть XAP, есть JAX, даже блокчейн инфо, которая раньше была именно для биткоина. Сейчас он тоже является мультивалютным, так как на данный момент можно хранить и биткоин, и эфир, и биткоин кэш. То есть, где несколько монеток, там и кошелек мультивалютный. А мультивалютные кошельки также, да, есть какие-то на блокчейне, например, блокчейн-инфа, есть кошельки, где вы регистрируетесь, там, создаете логин, придумываете пароль, и вы понимаете, что вы регистрируетесь не на блокчейне, то есть ваши средства хранятся не на блокчейне, а у какого-то а, органа, там, компании, у которой вообще этот кошелек да, существует. А, самое главное, да, с чего я хотела бы начать, чтобы было понятно, это закрытый ключ криптовалют. А многие сейчас скажут, что это такое. Вот смотрите, есть у вас публичный адрес, это адрес вашего кошелька, который вы отправляете в другую, в общем, человеку, который хочет вам прислать денежные средства. И а, публичный адрес, его можно сравнить с банковской карточкой вашей, которую вы отправляете, чтобы получить денежку. Вот, это публичный адрес, есть закрытый ключ. И вот как раз закрытый ключ, это доступ для ваших средств, которые хранятся на блокчейне, он похож на публичный адрес, только он намного длиннее и слож... сложнее, да, там набор цифр букв маленьких и больших. И а, вот если вот этот закрытый ключ а, вы не получаете при регистрации аккаунта своего, то понимаете, что либо он находится у компании, да, которая регистрирует вам аккаунт, либо вы просто как бы храните циферки, но на самом деле ваши средства не в блокчейне, да, просто в личном кабинете. Это нужно понимать. А в презентации вы еще увидите, как выглядит этот закрытый ключ. В общем, если он есть у вас, то у вас есть доступ к вашим средствам именно на блокчейне. И это такая основа основ, с которой я решила начать, потому что об этом мало кто говорит. Я думаю, здесь э, понятно. Да, тут все понятно. Отлично, тогда переходим к холодному хранению и бумажным кошелькам. Многие думают, что такое вообще бумажные кошельки и как так холодное хранение. Есть, в общем, делят хранение на холодное и горячее. Да, в двух словах сейчас расскажу перед тем, как перейти к безопасности, потому что это тоже относится к данной теме. А горячее хранение – это хранение с постоянным доступом к интернету. То есть вы постоянно подключаетесь к интернету, торгуете, либо получаете, отправляете. Это горячее хранение. Холодное хранение ⁇ это когда вы создали кошелек на блокчейне, и у вас ваши средства хранятся на блокчейне там, на долгосрок, и вы туда не заходите. И вот этот вот а, публичный ключ, он не выгружается у вас в браузер. То есть самое важное – это публичный ключ, чтобы вас его не украли. А, если вы там загружаете это все в браузер, то как бы, вероятность там вирусов и так далее, это ну, вероятность взлома выше. И вот а, бумажные кошельки – это на данный момент очень актуально для тех, кто купил биткоин и хочет его на много лет оставить. Просто распечатывают себе такую карточку, вот как на экране, где указан private key, вот здесь вот справа, да, боком так написано private key, это ваш приватный ключ, и биткоин-адрес это публичный ключ, то есть адрес вашего кошелька, на который отправляют, например, деньги. Распечатывают и хранят в сейфе. Если нужно получить доступ через QR-код, получают доступ сразу на блокчейн. Далее идем. Аппаратные кошельки. Это также один из надежных способов защиты вашего кошелька. Они, ну, в виде флешки. У меня у самой трезор, если я его заказывала. Для тех, кто интересуется этим, да, пожалуйста, здесь сайты. И вы можете переходить. Самое главное заказывайте на официальном сайте у официального производителя. Это тоже одно правило безопасности, потому что на данный момент очень много людей, которые закупают и перепродают эти кошельки. Кто-то с наценкой, кто-то без. В любом случае может быть бракованный, может быть там зашит какой-то бэкдор. Ну, вот все, что угодно может быть. Я думаю, если вы а, все-таки решились приобрести аппаратный кошелек, то вы решили там хранить не 5000 рублей, потому что этот кошелек сам столько стоит, а какую-то большую сумму. А если речь идет о большой сумме, то, конечно, заказывается на официальном сайте, это очень важно. Про аппаратные кошельки. Многие говорят, а, да в чем смысл а, эта флешка, это от какой-то компании, компания закроется, я деньги свои потеряю, и все. На самом деле ваши деньги хранятся на блокчейне. А в, этом, в этой флешечке, да, Трезер, Ledger, неважно что, хранится именно ваш закрытый ключ. Поэтому я и начала с этой темы. То есть ваш закрытый ключ, даже когда вы подключаете флешку к компьютеру, открываете свой кошелек, который нужно также открыть через интернет, да, если вам нужно отправить, получить средства, он не выгружается у вас в браузер, он остается зашифрованным именно на этой флешке поэтому удаленно а, злоумышленник доступ к вашим средствам а, получить не может, и достать этот private key, приватный ключ, он не может. Поэтому здесь высший уровень безопасности. Помимо этого, а, если, допустим, удаленно, вот как злоумышленник может получить доступ, он может, а, к вам может попасть вирус, который отслеживает все, что вы печатаете на клавиатуре, допустим, да, но если у вас есть холодный кошелек, то для доступа в аккаунт, помимо того, что вам нужно на клавиатуре что-то ввести, вам нужно ввести еще пароль с экрана вашего устройства. Причем этот пароль генерируется всегда по-разному. То есть там цифры идут нестандартно, 1, 2, 3, 4, 5 с строчкой. Они всегда идут в разнобой, поэтому это каждый раз уникальный пароль. Получается уникальный, точнее, вот этого пароля. И это такая одна из надежных защит. И здесь возникает, я извиняюсь, немного болею, здесь возникает второй вопрос, да, что будет, если я потеряю на кошелек, наступлю на него там на улице, он сломается, украли у меня его и так далее. Да? А на самом деле, еще раз говорю, ваши средства хранятся не на этом кошельке, а на блокчейне. И, кстати говоря, чтобы получить доступ без этого кошелька, то есть в целях безопасности, когда вы регистрируете свой кошелек, вы еще выписываете 24 слова. И вот как раз 24 слова они являются вашим private key, приватным ключом. И чтобы получить доступ к аккаунту, если у вас не будет вот этой флешки, вы, в принципе, без нее не можете никак получить доступ, но вы можете обратиться в компанию, заказать новый кошелек, и с помощью вот этих 24 слов, которые вы выписывали при регистрации первого кошелька, сможете зайти в свой новый. В любом случае, без него вы не зайдете, это правило безопасности, но если у вас остались эти 24 слова, которые вы выписываете на специальную книжечку, которая прилагается вам в комплекте, то, в принципе, вы получите доступ к своим средствам. Надеюсь, понятно, что такое холодное хранение и как оно, в принципе, так работает. Горячее хранение – это кошельки, это биржи, все, что онлайн. Допустим, если централизованные биржи, да, многие даже не знают, кто работает на централизованных биржах, даже не знают о приватном ключе, не знают, как это работает, потому что у вас его нет. У вас ваши деньги хранятся у этой биржи централизованной. Но если вы регистрируете, допустим, биржу EtherDelta на блокчейне эфира, то у вас, конечно, есть этот а, приватный ключ, который вы никому не должны разглашать. Это, это такая... уже получается децентрализованная да, биржа? Да, да децентрализованная биржа. То есть в централизованных биржах ну, такого нет. <клес> то есть получается, централизованные биржи работают просто, они выдают нам кошелек, куда мы переводим деньги, и это просто вот так на карточку скинули, и у них у находятся деньги. Да, да, деньги находятся у них, а у вас просто как аккаунт, который, в принципе, принадлежит так же, как и вам. Им, им также принадлежит так же, как и вам. Mm -hmm. А если говорить про блокчейн, то кроме вас доступ никто не может получить вообще. Я немного болею, у меня горло пишет, поэтому извиняюсь, если я буду там пить из кружки или что-то. Ничего, ничего страшного. Ты столько информации уже хорошую выдала. Мы готовы твою кружку потерпеть и вообще все, что угодно. Отлично. Тогда идем далее. А, вот это кошельки на блокчейне. Да, многие их знают. Блокчейн инфо. Если раньше там был только биткоин, то сейчас там биткоин, кэш, эфириум, есть также мобильное приложение. И Myesher Это Здесь не видно. Так, не смогу, наверное, сделать мышки, у меня нету. А, там хранится эфир и все токены на эфире то есть токены ERC20. А, также. Например, Майя зарвали от кошелек, можно защитить холодным кошельком. То есть, чтобы ваш PrivatK не выгружался, да вы можете защитить холодным кошельком. И если я успею, даже, возможно, продемонстрировать. Даже, возможно, сейчас, чтобы было понятно, о чем я вообще говорю. Я уже открывала этот сайт, чтобы так немножко подготовиться. Вот сайт «Майя зарвали. Давайте сейчас здесь очень быстрая регистрация. Я быстренько создам пароль, допустим. Создам кошелек нажимаю «Продолжить». Вот, смотрите, вот так выглядит Private Key. Это ваш закрытый ключ, который никто не должен видеть. Ну, все данные, конечно, для примера, да, я регистрирую. И вот, смотрите, я нажала «Распечатать». Это ваш бумажный кошелек. У меня тут вылезает сразу печать. То есть я нажала на кнопочку «Распечатать», и можно, получается, сделать мазер бумажный кошелек, хранить там средства и вот эту бумажечку спрятать куда-нибудь там в сейф. Так, идем далее. Значит, скопировала я этот адрес. Продолжить. И смотрите, я, получается, зарегистрировала аккаунт, теперь Майзер Value мне предлагает войти в кошелек разными способами. Я так как говорю про закрытый ключ и скопировала именно его, я выбираю его и вставляю сюда. Но смотрите, здесь есть и Трезер, есть здесь и Леджер. И еще несколько других вариантов, то есть вы можете защитить трезером и леджером и с помощью только с помощью этой флешки заходить в свой аккаунт. Так вот здесь все остальное просто, то есть я вставила вот этот private key, до да, показываю как он выглядит, нажимаю отпереть и получаю доступ в свой аккаунт. И вот получается закрытый ключ, здесь шифруется и вот ваш публичный адрес, на который вы присылаете свои средства. Так, перейдем к презентации обратно. В общем, такая быстрая демонстрация сейчас была. Так, здесь все понятно. Идем далее. Как сделать бумажный кошелек, я уже показала. да. И если я вот сейчас показала про Myzer Wallet, то блокчейн-инфо чуть-чуть по-другому. Блокчейн-инфо вы также храните средства на блокчейне, но при регистрации вас выгружаются неправедки 12 слов. Если вы выписываете эти 12 слов при регистрации, да, то это и будет ваш приватный ключ, с помощью которого вы в любой момент сможете получить доступ к аккаунту. Просто сохранить 12 слов, положить туда деньги на блокчейн и в любой день, из любой точки мира, с любого ноутбука открыть и ввести 12 слов и получить доступ в ваш блокчейн-кошелек. То есть вы выписываете 12 слов, и у вас на бумажечке уже будет бумажный такой кошелек. И переходим к безопасности. Так, а Меня слышно нормально? Ну, похуже стало, но слышно. У меня просто сел наушник, оказывается, я извиняюсь. Переходим к безопасности. Да, здесь основные правила. Во-первых, придумывать сложные пароли, уникальные, чтобы они не повторялись на ваших биржах, на кошельках, на ваших почтах. Не надо придумывать пароли датой вашего рождения. Там какие-то очень простые. Для каждой биржи аккаунта создавайте новую почту и обязательно почту защищайте. Почему? Потому что если говорить про централизованную биржу, если вы забыли пароль, то вы спокойно можете вашу биржу восстановить через почту. То есть через почту, подтвердить скажем, да, свой аккаунт и поменять пароль. И вот если доступ к вашей почте будет у злоумышленника, то, конечно, ему намного проще будет получить доступ к вашему аккаунту, к вашим средствам. Поэтому относитесь серьезнее к созданию почт, используйте почту Gmail, она надежнее, чем Mail, и защищайте ее. По защите еще позже скажу. Далее, не храните деньги все в одном месте, понятное, понятное дело, почему, да? Не подсоединяйте к вашему компьютеру чужие флешки, это все вирусы, даже если там у вас маг, даже если еще какие-то отговорки, просто возьмите себе за принцип, либо заведите отдельный ноутбук для ваших денег, если у вас там немалых, либо просто соблюдайте какие-то такие четкие правила. Не заходите, ну вот, кстати, про вирусы я еще расскажу, какие они бывают и как они крадут ваши денежки. Не заходите в личный аккаунт из чужих компьютеров, тоже понятно, пароль может сохраниться случайно, вы можете не выйти случайно, все что угодно, а может быть просто на чужом компьютере стоял вирус, который отслеживает все, что вы печатали на ноутбуке, да, то есть вы свой защищали-защищали, в защищали, чужого зашли случайно, ну не случайно, там быстренько зашли-вышли, а у вас все там выгрузилось, все ваши данные. Не выполняйте операции через публичный Wi-Fi. Тоже были случаи, когда злоумышленники подключались к публичному Wi-Fi и могли тоже там, да, выгрузить пароли, которые выводили, подключившись через публичный Wi-Fi в кафе, аэропортах, в ресторанах и так далее. И не храните на своем телефоне список паролей, и это тоже все очень легко найти, взломать и так далее. Какие вирусы вы можете занести на свой компьютер? Вирусы, которые копируют закрытые ключи. Допустим, у вас закрытый ключ хранится не на бумажечке, которую вы распечатали, а хранится в вашем там, блокноте каком-то, в папочке, чтобы вам удобно было, копировал, скопировал и вставил на сайт и зашел. Есть такие вирусы, которые отслеживают все ваши файлы на компьютере и находят именно приватные ключи. Также есть вирусы, которые устанавливают программы для скрытого майнинга. Это на сегодняшний день самое актуальное. Я очень много последнее время, очень много времени посвятила именно безопасности и очень много узнала. И на сегодняшний день вам такая самая актуальная информация. 2018 год – это год мошенников скрытого майнинга. Для них это намного проще, чем искать, подбирать пароль, взламывать аккаунты, там, ну, что угодно делать, им это проще. То есть как это происходит? В интернете очень много сайтов, с которых вы скачиваете какие-то программы, браузеры, что угодно. И если вы это скачиваете не с официального сайта, а со стороннего, то там может быть допол... дополнительно зашита, <клево> скачаться программа с... с вирусом скрытого майнинга. Она у вас устанавливается на компьютер, и вы даже не знаете этого. Да, вы не потеряете там свои денежки, но урон от этой программы очень большой, потому что компьютер начинает перегреваться, компьютер начинает медленно работать, компьютер начинает садиться быстро, и я даже начала задумываться о том, что в последнее время я очень много скачиваю а, всего ненужного на свой компьютер, не с официальных источников, и у меня очень быстро стал перегреваться МАГЗа, так резко причем, а, очень быстро стала садиться зарядка, и собираюсь его полностью почистить, потому что очень-очень э, много серверов уже заражено скрытым майнингом, и люди этого просто не знают. То есть у них э, просто используются э, мощности компьютера, и эти монетки э, отправляются э, мошенникам. Очень э, яркий пример – бот Банднет, который майнит э, криптовалюту Манера. Манера криптовалюта очень анонимная, поэтому очень актуально для такого вида скрытого майнинга аккуратнее с этим. Это не только сейчас к ПК, я говорю да, еще и телефоны, айфоны, андроиды, что угодно. Далее. Вирусы-вымогатели, которые шифруют данные, как это происходит. Они заносятся на ваш компьютер случайным образом с любого сайта и шифруют все ваши данные на компьютере. Фотографии семейные, какие-то программы важные, вот, ну, папки, все что угодно шифруют и просто... Требует залог, там, не знаю, 50 биткоинов вы им платите, и только тогда у вас расшифруются все ваши данные на компьютере. То есть такое тоже есть, и это тоже очень важно. То есть если Mac, как-то говорят, не нужны там никакие антивирусы, и это все там очень четко проверяется, если у вас Windows, то <coughs> скачайте какой-нибудь надежный антивирус и постоянно обновляйте его. Это очень очень важно. Идем далее. Отправка средств. Вы отправляете средства и думаете, да здесь-то какая безопасность, что тут соблюдать. Во-первых, если вы отправляете большие средства, то обязательно сделайте пробную транзакцию с какой-то минимальной суммой, проверить, все ли дошло, и только потом отправляйте большую. Никогда не вводите адреса вручную, это прям строго нельзя. И еще третий момент, очень такой интересный, это буфер обмена. Опять же, это еще один вирус, который заносится на ваш компьютер, и... Буфер обмена, что это такое, да, когда вы копируете адрес друга, адрес, биткоин-адрес, и хотите отправить ему ваши средства, скопировали, и у вас сохранилась эта буфер обмена для того, чтобы вы вставили, да, в другое поле Это буфер обмена, когда вы копируете какую-то информацию, она у вас временно сохраняется. Так вот, буфер обмена подменяет... Адреса на адреса злоумышленника. И, по сути, вы добровольно отправляете средства другому человеку, ну, мошеннику. Получается, вы копируете адрес друга, но он такой длинный, сложный, что там вы не запомнили его, потом вставили в строку, отправили 5 биткоинов, и ему не прошли, оказалось, вы отправили не ему, а мошеннику. И добровольно просто у вас там поменялось несколько цифр в адресной строке, и все. Поэтому здесь тоже аккуратнее биржа, централизованный, децентрализованный рассказала, здесь тоже такой вопрос возникает, нужна ли верификация на биржах. Я не отвечу на этот вопрос, не скажу, что здесь есть две стороны. Одна сторона, если вы проходите верификацию, плюс в том, что, во-первых, у вас повышается лимит на вывод, если там, вам мало выводить в день один биткоин, вам надо срочно вывести больше, то, конечно, вам нужна верификация. Во-вторых, вы подтверждаете свою личность и говорят, что биржа даже лояльнее относится к таким пользователям, которые прошли верификацию, приложили свой документ, паспорт, права, прописка и так далее. Но минус, во-первых, теряется вообще конфиденциальность, то есть вы все данные о себе разглашаете. А еще один минус, он такой очень интересный. И даже если вдруг к вашему аккаунту злоумышленники получили доступ, ну, взломали, да, а, и если у вас там лежит большая сумма, но не пройдена верификация, они просто за раз не успеют все деньги у вас вывести а в течение какого-то времени вы уже заметите это, поменяете пароль, что-то там сделаете с защитой и хотя бы успеете сохранить какую-то часть средств. Если же у вас стоит верификация и лимит на вывод очень большой, то при взломе аккаунта у вас все деньги выведут просто моментально. И были случаи такие, когда у людей стоял лимит на вывод, э мошенники получали доступ к аккаунту, и они просто вывели там за день небольшую сумму, а потом это все уже э как владельц узнал об этом и он сохранил часть своей, их своей своей суммы. Далее, защита кошелька, биржи, почты, что угодно. Есть защита по SMS, есть защита другая, да? например, вот Google Аутентификатор с помощью разных приложений, которые генерируют случайные числа. Есть и другие, но, которые я сам себя хорошо зарекомендовала, самая известная, это Google Аутентификатор. Защита по SMS я не рекомендую, сразу говорю, ни почту защищать, ни биржу. Почему? Потому что на сегодняшний день очень легко любой смс отследить Можно свой какой-то прибор просто вот спрограммировать, что смс будут просто перехватываться, и это вообще несложно. И то есть, по сути, вы защищаете почту, да, и мошенник просто перехватывает ваше Коды, чтобы потом получить доступ в аккаунт. Вот и все. Единственный момент, если там симка зарегистрирована не на вас, она вообще какое-то незнакомое никому лицо, то и номер вообще нигде не известен, да, возможно, но лучше, конечно, пользоваться Google-кортификатор, который генерирует случайные числа, но обязательно многие не, не знают об этом, не используют это правило. Когда вы регистрируете Google Аутентификатор и у вас генерируются цифры, которые вы вводите на компьютер, обязательно сохраняйте либо QR-код, когда вы, когда вы подключаете этот Google Аутентификатор, либо специальный код из цифр, чтобы потом восстановить доступ. Потому что очень часто случается, телефон потеряли, телефон уронили, телефон разбили, телефон поменяли. А приложение осталось там где-то, на том телефоне, которого уже нету, или который там продали, не знаю, и потом уже будет очень сложно восстановить. Если это децентрализованная биржа, то, увы, если это централизованная биржа, то придется очень долго общаться с техподдержкой, говорить, сколько было денег на бирже, когда последний раз получали, отправляли и так далее. То есть восстановить очень сложно, почти нереально. Поэтому, когда регистрируете Google Аудесификатор, сохраняйте QR-код при регистрации, сохраняйте код в виде там, цифр и букв. <къем> Далее, по защите еще браузеров. Да, ну, да браузеров. Есть блокировщик рекламы, который просто блокирует рекламу. Внизу это не реклама какая-то, это чисто пример таких известных. Вы можете установить себе его. И также есть шпионская реклама, и вот на него вы можете установить тот, который справа. Это в качестве примера, тоже в качестве безопасности. Браузер ваш можно так защитить, потому что, перейдя на рекламу или что-то там с этим связано, также можно какой-то вирус получить. Далее это уже такие советы использовать VPN, да, который скрывает ваше местоположение, а использовать режим инкогнита, и, конечно, не сохранять пароли в браузере, <coughs> потому что, опять же, попадет вирус в браузер или что-то случится с этим, или вы продадите компьютер, а не удалите все, что там было сохранено в браузере, ну, вот все, что угодно, что-то может случиться, поэтому лучше не сохранять пароли браузера. Далее есть сайты-клоны. Что это такое? Сайты-клоны – это копии оригинальных сайтов, но у них в адресной строке, вот, да, на которую вы переходите, там, blockchain.com, там вместо буквы а, допустим, буквы о, и вы даже этого не замечаете, а сайт визуально такой же, то есть отличается одна буква в адресной строке, вы этого не замечаете, заходите на сайт, вводите пароль, логин, там приватный ключ, и все, вы отдали доступ злоумышленникам. Это очень распространенный метод краша средств, и опять же злоумышленникам э, несложно это сделать, Да, вы просто случайно переходите не на тот сайт, отправляете деньги, и очень э, часто истории были, Краш именно у ICO-проектов, когда злоумышленники смотрят успешный проект, делают копию сайта с отличием в одну буковку, распространяют его, люди заходят, инвестируют через этот сайт, просто ну, как бы инвестируют в мошенников вместо настоящего ICO-проекта. Поэтому проверяйте адреса сайтов, когда на них переходятся. Внимательно читайте письма от бирж кошельков. Это называется фишинг, когда вам на почту приходит письмо, вроде официальное, вроде как обычно, но на самом деле от злоумышленников. И цель таких писем а, отправить вас на сайт клон, чтобы вы ввели свои данные. Какие письма могут быть? Допустим, там приветствуем вас в целях безопасности, советуем вам обновить ваш пароль, чтобы как бы, вот, защитить себя более лучше. Да? И вы просто переходите на сайт клон, меняете пароль и отдаете им свой реальный. Вот, много разных писем бывает, опять же, даже если вы переходите из такого письма по сайту, проверяйте адрес сайта. <coughs> также есть разные приложения для трейдеров, для торговли, они очень уязвимы к атакам, у них язык программирования обычно очень уязвимый, и также есть по API, а есть те приложения, куда вам нужно ввести логин, пароль, и ну, будьте аккуратнее, потому что вы отдаете свои данные кому-то, опять же, и ну, это очень опасно. Ну и напоследок, да, хотела бы сказать самое важное правило, никому никогда не говорите о том, что у вас есть большие инвестиции в криптовалюте, там, я поднял миллионы на биткоине, у меня лежит там полторы тысячи эфира и 100 битков и так далее. Это самое важное правило, если вы будете его соблюдать, никто не будет охотиться за вашими средствами, и все будет нормально. Потому что, тем более, что в России этот рынок еще не зарегулирован, и не дай бог, там, сколько случаев было, когда просто приходили голов по голове, там, ударили, компьютеры забрали и вводи там под пароли свои, все, до свидания. То есть очень опасно это все. На этом я презентацию свою закончила, надеюсь, было продуктивно и, в принципе, по безопасности, самое основное я передала. Было очень интересно. Вот про безопасность я могу точно сказать, что у меня прям вот очень хороший друг. Его у подъезда под хорошо была кожаная, плотная куртка. Шокером начали бить. Ну, соответственно, он кое-как отбился. Он говорит, просто вот повезло куртка, так вот, Тш -тш -тш", и все, и меня в машину ну, хотели в машину затаскивать. Но он да, с и... говорил, сколько он поднял денег. Вот, это очень самое такое важное правило, если вы не, не, не, как бы не соблюдаете это правило, то смысл нет там что-то защищать. Там, и... Ну да, да. Как говорится, деньги любят тишину. Да, да, это очень важно. И даже вот люди, которые хотят на большую сумму купить, сколько было разных историй, когда деньги выносили через черный ход, или просто через стрелка в Москве, Видите, сколько новостей было. Поэтому... Да. Аня, смотри, у нас здесь вопросы непосредственно, сейчас попробуем на них ответить. Посоветуйте, пожалуйста, надежный антивирус. Не скажу, я пользуюсь маком. Защищают обычно Windows компьютеры, у меня Mac, поэтому не могу сказать. Макафе. Хороший, забыл, как он называется. Тоже просто на Mac уже много лет, и я даже не… Робот там нарисован, Ost 32 по-моему. Ну, можно на форумах поузнавать. Все, что вам нужно узнать, такое очень важно, узнавайте на форумах Bitcoin Talk или Reddit. Там сидят все такие заядлые криптовалютики, которые много лет в этой теме, и они вам обязательно подскажут по любому вопросу, Нужно можно найти информацию. Ну, Макафи — надежный антивирус. Я думаю, многие знают этого человека, который в криптовалюте там прогнозировал биткоин и говорил очень такие интересные вещи. У него есть свой антивирус, и он считается одним из надежных но 32, да, вот только что сказали, да, хороший. Так, друзья мои, смотрите, сегодня у нас прям был такой насыщенный очень урок, я бы даже не могу сказать, что это была встреча, прям действительно был полноценный урок. А есть ли у вас вопросы какие-то по безопасности? Ну, мне кажется, Аня настолько все четко рассказала, что вопросов просто, ну, я не знаю, какие вопросы здесь задавать. Четко, лаконично, по делу, ничего лишнего. Это доходчиво, доходчиво и полезно. Хорошо. Тут уже говорят спасибо, спасибо, спасибо большое. Друзья мои, значит, тогда на этом мы прощаемся. Как говорится, у нас до 40 минут. Мы сегодня в 35 уложились. Аня, спасибо тебе огромное. Действительно интересно, четко, ничего лишнего. Много рассказала полезного. Даже если кто-то что-то слышал, повторение «Мать учения», как говорится. Друзья мои, Аня, тут просто чат взрывается, все тебя благодарят, спасибо огромное. Я напомню, что то, с чего Аня начала, у нее есть курс, и если это только кусочек из ее курса, я думаю, что сам курс прям очень интересный. Я думаю, криптооптимист, кто еще не знает, в Ютубе подписывайтесь, и там можно узнать уже более подробнее про целый курс. Правильно, да, я говорю? Да, кстати, вот к теме безопасность на YouTube-канале Оптимист, я до этого еще записывала видео о самых распространенных кражах криптовалют. То есть я делала два таких ролика. Один про кражи, а второй — как обезопасить себя. И так как вы уже послушали про безопасность, думаю, возможно, вам будет интересно сейчас открыть мое видео на YouTube и посмотреть о том, какие самые крупные кражи были и каким способом деньги крали у инвесторов, чтобы пользоваться. Вот. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, видите, как быстро пролетели наши сегодняшние 40 минут, пообщались, узнали о безопасности, все, что можно, наверное, только узнать. Спасибо вам, что были с нами, спасибо, что пришла. Увидимся со всеми через неделю, в понедельник, в это же время, в 19.00, будем разбирать новую, актуальную, интересную тему из мира криптовалют. Всем всего доброго, хорошего вечера, пока-пока.